Есть люди, которые спрашивают о важности крещения от воды и духа. Иисус Христос говорит, что кто не будет рожден от воды и духа, не сможет наследовать Царство Божье. Также Он повелел Своим ученикам идти по всему миру и проповедовать всякому человеку. И кто крестится и будет веровать, тот спасен будет, а кто не будет веровать, тот будет осужден. Апостолы, они крестили, Иисус Христос тоже крестил, хотя немногие многие это понимают, потому что в послании, точнее в Евангелии от Иоанна написано, что хотя не сам Иисус крестил, а ученики Его, но этих учеников кто-то кто же научил, и конечно же это был наш Учитель Иисус Христос. Вот, поэтому человек обязан. Это необходимость каждого человека креститься от воды и Духа, чтобы наследовать Царствие Божье. Нужно креститься с полным погружением в воду, осознанно. Ты должен понимать, что ты заключаешь с Богом завет, служить Ему с чистой и доброй совестью, и что ты принял твердое решение следовать за Ним до самого конца, в чистоте и святости. А также ты должен получить духовное крещение, родиться от Духа. Вот. И человек, который рожден от Духа, он слышит голос Духа Святого. как написано, так бывает со всяким рожденным, рожденным от Духа, кто слышит голос, но, но не знает откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Овцы мои, Иисус говорит, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они следуют за мной. Поэтому э, это большая необходимость каждому, кто решил следовать за Иисусом Христом, родиться от воды и Духа. И иначе можно просто прогореть, можно прожить на этой земле, считать себя христианином, но так и не возродиться свыше, так и не креститься, как написано. Кто крестится и будет веровать, тот спасен будет. Да благословит вас Господь наш Иисус.